Еще один способ – через технологии. Если вы создаете что-то новое, то этот способ точно для вас. Примером такого способа будут такие компании, как Samsung и Huawei, которые осмелились создать Galaxy Fold и Mate смартфоны. Обе модели складываются пополам, причем они еще и сенсорные. Чем не технология?